случайно будучи в торговом центре в голландии попали на распродажу цветов это был март месяц когда уже в голландии вот к этому времени все это сажается все посажено и я взяла совершенно по нереально низкой цене лилии привезла их сюда посадила а участок у нас обустраивается здесь в деревне только третий год. Сажается, ну 4, скажем, 4-3 уж маловато, что-то я тут говорю. Вот. И я посадила лилии. Ну, первый год тут ничего, скажем, особенного не произошло. Просто они поднялись в строчечку. И... На следующий год я была поражена удивительной красоте этих цветов. Действительно, это самые настоящие голландские лилии, и я их купила в ассорти. Вот были белые, вот такие желтые, исключительно красивого цвета, еще такие какие-то дымчатые. Очень, очень неплохо смотрится. И оранжевый. То есть получается, что тут было несколько, несколько, несколько цветов, разной расцветки лилий. И вот тут наступил мой восторг того, что насколько эти хороши, эти цветы. Сейчас я их полюбила и восхищена ими, насколько они хороши. Лилия, она размножается луковицами, детками. И мне настолько понравился вот этот белый цветок, что я посадила отдельно детки. Я прям сейчас покажу, что очень хорошо. Это в прошлом году было по осени. Я посадила их. Это вот один куст. И отдельно сейчас покажу. У меня посажен. Потом я буду досаживать их на эту клумбу. Белая белый, белый, детка Белой лилии Это вот с осени посаженная детка Посмотрите, какая Получилась неплохая рассада то есть Я их потом подсажу Сейчас они посидят Здесь окрепнут И я обязательно посажу их в общую клумбочку Тут, где у меня Лилии цветут Как оказалось, лили очень неприхотливы в своем уходе. Ну, конечно, главным, скажем, врагом для лили является мыши. Им очень нравятся сочные головки головки лилий, самих клубней. Вот. И лили не любят, конечно, за, заиливание, чтобы было очень много воды. Это Лилии не любят. В основном все, в остальном все очень просто. И лилии, конечно, любят подкормку. Это зола. Я вот залу здесь обязательно добавляю. Благо, что у нас ее много. И очень комфортно и красиво чувствует себя лилии на постоянном месте. Могут расти они много лет. насколько они хороши, это просто чудо. Это просто царица сада. Красота прям. Такие-такие они милашки. такие Такое ну, прям очарование. Смотреть можно на них бесконечно. Бесконечно. Насколько они хороши. Поэтому сажать лилии можно и нужно. Они очень хорошо украшаются, цветут долго. Очень неприхотливы в уходе. Ну, конечно, вот надо соблюдать водный, водный режим посадки, то бишь, чтобы они не сидели в заиленном месте. И вы получите прекрасные, прекрасные цветы, дивной красоты, ну, просто дивной. И это ведь только вот начало цветения, а потом эти бутоны открываются, открываются, открываются. И посмотрите, как же их много, и они цветут не один день, и настолько они хороши. Я их потом могу даже срезаю в букеты, ставлю в вазу. Мне очень нравится это. Прям я бесконечно довольна тем, что так случайно мои лилии оказались у меня саду в моей деревне.